Какие медикаментозные препараты существуют для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей? К счастью, у нас в России практически научились лечить новую коронавирусную инфекцию. Конечно, у пациентов, которые 65+, у которых есть сопутствующие заболевания, сахарный диабет, какие-то проблемы сердечно-сосудистой системы, тяжело переносят эту инфекцию и, к сожалению, умирают. Но, к счастью, по моим данным, в России пока еще не умер ни один ребенок от этой новой коронавирусной инфекции, и это хорошо. Но я думаю, что ни один родитель на сегодняшний день, не хочет испытать на своем ребенке, как он будет переносить эту инфекцию. Поэтому самым важным мероприятием для родителей на сегодня является профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 у ваших детей. Вы без меня знаете, что самым эффективным способом является недопущение контакта ребенка с новой коронавирусной инфекцией. Вы прекрасно знаете, что нужно соблюдать социальную дистанцию, минимизировать выходы детей из дома, обеспечить и научить детей, как правильно мыть руки, обрабатывать руки антисептиками, учить детей элементарным мерам профилактики, чтобы заботиться о том, чтобы они не трогали свое лицо руками до тех пор, пока их не помыли, не обработали антисептиком. СМИ работает, реклама работает, и вы и так без меня это все знаете. Сегодня мы с вами поговорим о медикаментозной профилактике новой коронавирусной инфекции у детей. На сегодня, на 18 мая 2020 года существует Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Отдельным документом идет методические рекомендации по профилактике, диагностике, лечению новой коронавирусной инфекции у детей. И там написано, что рекомендуемых средств для профилактики новой коронавирусной инфекции нет. И точка. Также там написано, что в разработке вакцины и есть еще несколько других рекомендаций, о которых мы поговорим с вами чуть позже. В большом документе, который предназначен для профилактики диагностики лечения новой коронавирусной инфекции у взрослых, в нем есть рубрика по профилактике новой коронавирусной инфекции для здоровых лиц, в которой рекомендуется использование назального интерферона альфа-2-бета. Самое популярное название в России это гриппферон. И я своим пациентам рекомендую использовать этот препарат перед выходом на улицу, после возвращения с улицы домой. А также рекомендую использовать его детям по возвращению родителей домой, если родители могут быть потенциально опасными. Если они, например, работают врачами, если они, например, работают в органах внутренних дел, ну и так далее, и такое прочее. То есть, если родитель может быть потенциально опасным по возвращению домой, я рекомендую детям закапывать гриппферон. Кроме всего прочего, не забывайте о том, что наш местный иммунитет работает в слизи. И чем более влажная слизистая оболочка нашего носа, нашего горлышка, тем лучше работает местный иммунитет. Поэтому можно дополнительно увлажнять нос ребенка физраствором, либо спреями с морской водой. Это даст э, больше шансов того, что местный иммунитет справится с вирусом, и мы минимизируем какие-то проявления, если вирус туда не дай бог попал. Поэтому не забываем о том, что можно пользоваться физраствором, спреями, изотоническими только, это важно, с морской водой, по возвращению ребенка домой, либо по возвращению домой родителей, которые могут быть потенциально опасными. Из медикаментозных средств, в принципе, и, пожалуй, что все. Гриппферон, физраствор и спрей с морской водой. Два слова еще скажу о том, что написано во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции у детей Министерства здравоохранения. Кстати, каждый может скачать себе эти рекомендации с сайта еду.росминздрав.ру. Если там поискать, я думаю, что легко можно найти этот документ и скачать его и ознакомиться. Там есть схема лечения, там есть... Вот эта информация, о которой мы сегодня с вами говорим. И там написано, что для профилактики важно использовать сбалансированное питание, обеспечить регулярные умеренные физические нагрузки и обеспечить нормальный, здоровый, психоэмоциональный фон вашего ребенка. Это вот три кита очень важных, которые обеспечивают нормальную работу местного иммунитета ребенка. То есть, спорт – Увлекайте ребенка спортивными играми. Обеспечьте ребенку адекватное, сбалансированное, это очень важно, питание. Что это такое, это целая тема для отдельного видео, поэтому мы сегодня об этом говорить не будем, но вы можете об этом почитать. Это все доступно в интернете. И окружить ребенка любовью и заботой. Использование средств интерферона альфа-2-бета-интраназальное, использование физрастворов, спреев с морской водой, и тогда... Если даже вирус попал на слизистую оболочку вашего ребенка, шансов того, что возникнут какие-то клинические проявления, практически не будет. Ребенок будет здоров. Я желаю здоровья вам и вашим детям. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Увидимся. Пока.